Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас будет на обзоре очень интересный инвестиционный проект называется Blockchain Reserve Capital Здесь у нас получается максимально быстро, профитно можно будет заработать хорошие денежки ну опять же все зависит от суммы вашей инвестиции. В общем давайте сейчас рассмотрим вкратце о данном проекте затем я покажу как это все запустить и чтобы это все работало и получать ежедневно дивиденды в общем, кратко о компании, как быстро развивается блокчейн. В общем, как это работает. Мы, получается, инвестируем в проект, создаем себе, как, скажем так, портфель, также можем делать себе реферальную сеть. И, в общем, средства, которые мы инвестируем, компания использует в обороте, они торгуются, у них очень большой опыт торговли. То есть, там, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные портфели они делают. В общем, мы, скажем так, грубо говоря, отдаем свои деньги э, людям, которые торгуют, зарабатывают деньги для нас и зарабатывают деньги, соответственно, для себя. График доходности, кстати, также есть, можно посмотреть. Ну, в общем, как бы, все просто. Я думаю, никаких э, сложностей ни у кого ничего не составит. А, в общем... Давайте пройдемся у нас по тарифам. У нас есть от базового тарифа до платинового. И в каждый тариф мы будем получать разный процент в день. Вплоть до 1,2% в день от суммы инвестирования. И как вы видите, минимальная сумма на вывод у нас 10 долларов. Я сюда закинул 500 баксов. Сейчас вам это все покажу. Сейчас мы вместе запустим. И потом запустим, наверное, чуть попозже следующее видео, там, где я покажу вывод средств, как это все реально работает. В принципе, для людей, которые немного далеки от торговли, это будет хороший вариант заработать хорошие деньги. Поэтому плюс минимальная сумма 10 долларов для вывода, можно выводить хоть каждый день, если у вас будет капать по 10 баксов, а то и более. Ну, как вы видите, здесь можно все рассчитать а, по тарифам, сколько будет доход в месяц приносить, сколько будет общий результат за, там же, как вы видите, по пакетам на 180 дней, можно вплоть до одного года получить свой депозит и, соответственно, получать с него доход. Также есть команда, команда своих лиц не скрывает. В команде, как вы видите, 5 человек, так что вы можете о каждом человеке, пробить информацию в интернете, узнать кто он, что он, ну короче, говоря, команда работает, есть хорошие отзывы, проект работает с октября, поэтому все у нас отлично. Также реферальная программа, у нас есть здесь линии там, 15 процентов и соответственно процентная ставка меняется. И конечно же есть хороший командный бонус, это очень хороший такой момент. Если вы, допустим, делаете реферальную сеть, и ваша команда начинает делать обороты, то есть инвестировать в данный проект, соответственно, оборот команды, когда 20 тысяч долларов, вы бонусом просто получаете подарок от команды iPhone 11 Pro Max. Ну и, соответственно, чем больше оборот команды, тем больше и круче призы, вплоть до того, что можно получить хорошие часики. И, конечно же, MERS S63 AMG Купе. Это, конечно, вообще супер подарок. <laughs> ну, я думаю, до такого подарка надо будет еще дойти. Но, опять же, смотря у кого какая будет реферальная, скажем так, команда. Какая будет сеть, какой будет оборот. Я думаю, для начала, я думаю, первые три приза мы заберем точно. Попадаем мы в личный кабинет. Как вы видите, у нас активировался пакет базовый, на 180 дней. Прибыль пока у нас в данный момент по нулям пишет, баланс вы видите списался уже, то есть получается каждые сутки нам будет сюда капать денежка. Пройдет определенный промежуток времени, накопим допустим минималочку и я вам покажу как это будет работать, как будет работать вывод. Также Моя команда можно будет здесь собрать и будет написана следующая цель, как вы видите. То есть будет оборот там 20, да, получаем трубу. Будет у нас оборот полтос, получаем Macbook Pro. Ну, соответственно, и пошло-пошло дальше. Все максимально просто, никаких сложностей нет. Я реферальную ссылочку закреплю. Надеюсь, вы меня поддержите и будете точно так же свою сеть развивать. Также здесь техподдержка есть. Я пока в тех техподдержку не писал, никаких проблем здесь не заметил. Как вы видите, мои инвестиции ушли на 180 дней. И, соответственно, каждый день будем получать прибыль. В общем, ребята, залетайте. Хороший, интересный проект для тех, кто, скажем так, не умеет торговать. Активно, скажем так, развиваться в криптовалюте. Там, допустим, сложности какие-то. Хороший вариант залить сюда денежку и просто получать дивиденды на этом у меня все всем удачи всем профита всем пока